Итак, друзья, всем привет, я Любомир Борода, это очередной выпуск проекта Сиджи Пиджо спонтанно рожденного. Сейчас будем пить чай и немножко болтать, надеюсь много болтать не будем, Ну, что-нибудь по делу проболтаем. Я сейчас нахожусь опять в своей берлоге, за дверью у меня хулиганят какие-то мужчины, они делают какой-то новый замок на входные двери, поэтому они там сверлят и шумят. А, прошу понять, простить, я не виноват. Если я буду ждать, когда они досверлят, то ну, этот выпуск э, не выйдет. Давайте, сейчас вот заварил кстати, что хочу сказать, Снова появился Шуппер Осень. Вот не взял, блин, сюда, а вставать уже не хочется. Но вы знаете, можете посмотреть в аккаунтах моих Шуппер Осень отчаянного пьяницы. Охрененные 100 граммовки, кайфовый пуэрчик мягенький, заходит на ура, классное состояние. Ну, и вообще, бомба. Он как-то появился в конце лета, насколько я помню. Вот, и пока его все распробовали, он закончился. Вот, а вторая партия шла, вроде должна была прийти быстро, а шла долго. Вот, и поэтому все там, блин, только распробовали такие, блин, осень, осень, либо а есть осень? А осени нет, а осени нет. Вот вроде на улице осень, а чая осень? Нет, нифига. Вот, и вот пришел он буквально два дня назад. Соответственно, обо всем этом уже написано во всех соцсетях, об этом говорят все журналы, радиогазеты. Вот, поэтому обязательно... Приобретайте, пока он есть, а то сейчас опять, когда вспомните, вот, то кто его знает, может уже и выпит всю осень. Вот. Ваше здоровье... Ах, хорошо. Нравится мне это дело. Кстати, в каком-то из выпусков, вроде даже в последнем, Сиджа Пиджа, кто-то меня спрашивал, где купить такой термос. Типа, где купить? Дискутируем, блин, да где купить? Да на любой барахолке зайдите в какой-нибудь ULX наберите там китайский термос ССР и вам выдаст ну кучу всяких продаванов которые торгуют этими термосами вот но ну, есть дорогие которые там продаван пишет там антиквариат коробка там б -б -б -б, там бережное хранение еще какая-то фигня и там ценник а есть такие где там какой-нибудь дядя пишет вот лежит без дела а хороший вот отдам и за какие-то копейки. Собственно, когда я ответил на этот комментарий, что можно там в том же OLX посмотреть, я пошел на OLX подтвердить свой комментарий, так сказать. А тут думаю, вдруг сейчас их там нет, а я человеку посоветовал. Ну вот, смотрите. Вот. Охеренный. Только сегодня забрал. Вот сейчас вот прямо прибежал с новой почты. Обошелся мне этот термос в 300 гривен вместе с OLX доставкой колба целая там все офигенно он даже не воняет внутри то есть ну не надо там его чистить что-то мыть очень красивый рисунок ну и прям бомбический бомбический термосок и я еще несколько себе заказал Знаете почему Не потому что у меня есть необходимость в термосах но блин они мне просто нравятся у них такие классные рисунки ну и вот именно для домашнего чаевания, да, там, когда нам не надо куда-то выезжать, потому что там стеклянный колбас можно разбить. Вот в таких условиях именно принять гостей, попить дома чайку, попить чайку в своей коморке это офигенная тема. Ну и, как знаете, когда кайфово пить чай там, из разных чайников, из разной посуды, Также кайфово пользоваться разными термосами. Этот, например, у меня там литр двести, да, а этот вроде трешечка. Или, ну, я еще не мерил, но он большой. Вот, соответственно, в зависимости от компании, там, оп, а сейчас приедет еще парочка, они будут красиво стоять. Вот, если кого-то заразил, можете опередить меня, выкупить какие-то термосы на OLX, пока я с этим не справился. Это ж прикольная такая игра. Мне, мне не жалко совершенно. Вот, так что, к чему я? А, выпуск сегодняшний хотел... Даже ну, не мог придумать какую-то тему, я понимал, что хочется о чем-то поговорить с вами, и вам хочется о чем-то поговорить, а вот какую-то конкретную тему, блин, ну я ее не придумал. Я вижу, что там спрашивают в комментариях, что пишет в комментарии. Вот, наверное, на эти вопросы можно немножко ответить, опять же сказать свое видение того, что вы спрашиваете, потому что, блин, мы все люди разные, и что одному хорошо, то а, что-то другому плохо. Или, наверное, как в братья да, говорили, что русскому хорошо, то немцу смерть поэтому потерял мысль поэтому вот помню один комментарий он мне прям сразу запомнился по поводу того типа какие чаи как воздействуют на организм ну, то есть там типа есть там желтые зеленые белые красные да там синие даже есть гречишные и так далее и там и черные и пуэр, и, ой, и много много всего и луны светлые и темные Соответственно, как каждый из них влияет, вот, например, ты вот в прошлом выпуске сказал, что вот красный хорошо для вдохновения, там, то-то, то-то, а как остальные? Смотрите, опять же, у каждого, наверное, свой чайный путь и свои, ну, какое-то свое свое знакомство с чаем и свое понимание чая и, и как бы каждый по-своему запускает чай в свою жизнь этот напиток, да, который способствует ну какому-то там изменению вашего взгляда на определенные вещи изменению небольшому вашего какого-то состояния как духовного так и физического и соответственно на каждого человека каждый чай будет влиять совершенно по-разному но ну, это как вот о вкусах не спорят да например бабушка сварила борщ и вы впервые в жизни попробовали этот борщ где-нибудь в деревне вам он очень понравился и вы понимаете что бабушкин борщ он самый кайфовый но вы же не ставите себе галочку в мозгу, что если борщ, то он обязательно бабушкин, то есть в какое бы заведение вы ни зашли, если в меню будет написано борщ, то вам принесут то, что вам варила бабушка, правильно? Потому что борщ это, ну вот борщ, а рецепт приготовления и, соответственно, человек, который его делает, ну то есть вот мастерство приготовления этого борща, но совершенно разное. Плюс бабушкин борщ вам понравился, например, а соседу Ваське Борщ от вашей бабушки не понравился, ну это же не значит, что борщ от бабушки плохой. Вот, то же самое с чаем, всем заходят совершенно разные чаи и воздействовать они смогут совершенно по-разному. Ну Есть, наверное, какие-то ну, примерные да, там характеристики, что на что может как-то повлиять, но сказать, что, например, ну, вот я сказал, да, там красный чай, он вдохновляет. Меня он вдохновляет. Я пью красный чай, их много разных, да, они, они вот какие-то такие, что вот есть какая-то возвышенность. А если какой-то там дорогой, ну, прикольный там красный, красный чай, это вот Диме доктору вам надо, он сейчас заморочился выпуском красных чаев, сейчас вот вышел Дарума-2. Ну, во-первых, там запах. Вы берете чай, вы просто нюхаете его и уже куда-то летите в красивое на красивые зеленые луга, вместе с бабочками, и у вас все хорошо, прекрасно, то есть, ну, вот такой, да, вы его завариваете, у вас там аромат разносится по всему пространству, вам классно, кайфово, какой-то там мед, лето, все это так э, шикарно, вам хочется писать там какие-то песни, стихи и так далее, ну, то есть, чай, который вот как-то вот делает хорошо, да, я вот называю, например, там, вот копченый, да, вот, Бадуровский. Для меня там чай-праздник. То есть, я его не пью там каждый день, да, ну, потому что мне неинтересно. Но вот выехать куда-то, а, там, на природу, как-то вот. Просто вот сесть, выдохнуть от всей этой городской суеты, кайфануть и вот попить чего-то вот такого. Вот копченый завариваешь, ты его пьешь, и он усиливает еще вот все вот это твое восприятие. И тебе так как-то классно становится, короче. Ну, вот, вот охеренно, да. Вот. Что касается там... Пуэров, да, вот шупуэров. Я люблю шупуэры. Они все разные. Сказать, что шупуэр как-то действует одинаково, блин, ну нет. Сказать, что его надо пить рано утром, а вечером не пить, ну нет, блин, рано утром можно пить один, один чай попить, а вечером другой, а либо тот же самый, но по-другому его заварить. Все, опять же, нарабатывается со временем. И если утром мне пуэр нужен для того, чтобы включиться, то вечером пуэр мне нужен для того, чтобы отключиться. <смех> это же, ну, как бы нормальные вещи. Вот. Что касается там да, ну для меня это чай такой, который я до сих пор не могу познать, сколько не пытаюсь с ним знакомиться, у меня чаще всего это не получается, я либо делаю себе какую-то передозировку, либо он горчит, либо у меня болит живот, я уже об этом как-то рассказывал. Но в последнее время я вот… Кое-как начал все-таки с ними знакомиться, справляться. У меня стало получаться их заваривать. И я ну, поймал какой-то определенный как бы, кайф. Ну, я понял, ну, чем хороши для меня Шен, например, да. То, что шу для меня это такое. Ну, вот, вот залить полный бак, как бы, да, бензина в машине. А Шен он такой, как бы, блин, как предтрен работает, знаете, кто ходит в зал, то есть ты такой пьешь, это очень легко. Это какая-то тоже фрук, фруктовость, э, какой-то летние весенние такие э, вкусы, запахи. Все как-то легко, классно, и в то же время он настолько тебя, э, ну, заставляет твой мозг работать, как бы вот так вот, ты как будто бы такой прозреваешь. Вот. Ну, Шен, ой, Шу, он как бы дольше этот же эффект тебе делать тебе надо его побольше посидеть, попить, что-то посмаковать, и ты такой начинаешь потихоньку, плавненько включаться. То Шен, он как бы как, как будто бы легче воспринимается организмом и в то же время как-то быстрее начинает действовать но опасность в том что можно вот как бы чуть передознуться ну как по мне опять же и поймать состояние которое я уже не люблю когда тебе немножко начинает вот так делать я не люблю такое состояние как бы от чая хочется кайфовать а не вот это вот все вот поэтому ну, смотрите сами как бы дальше если пойти там по улунам ну например там по, по модным да, чаям которые знают все там тигуанин да хонпао тигуанин светлый улун да темный улун это такие типа распиаренные представители вида улунов вот которые все стараются купить попить там ну, тигуанин блин классный чай он ну, просто Блин, вот как мне, да, ну, просто поднимает настроение. Ты его пьешь, он, он легко очень пьется, он вкусно пахнет, э, его можно пить сколько угодно, как там баста, да, там пел с гуфом, что он как планчик, э, тигуанин как планчик э, идет за стаканчиком, стаканчик. Ну, действительно, вы пьете, и нет какого-то такого ощущения, что вы уже напились, как бы, знаете, что вам уже вот не хочется. Его можно вот реально, там, проливаешь себе и проливаешь, пьешь и пьешь. Тренироваться под... ТГ-шечкой очень даже здорово. Ну, я одно время практиковал эту тему. Я пил тигуанин, шел на тренировку блин, легко, офигенно, непринужденно. Но сказать, чтобы, например, там тигуанин с утра меня мог включить как Шупуэр, нет, он меня не включает. Шен включить может, как бы, да, там даже может, блин, передознуть. ТГ нет. Ну, и соответственно, если днем и там ближе к вечеру, хочется чего-то такого легкого, но интересного. Вот можно как раз как по мне, да, там попить ТГшечки или попить там Дахун Пау. Но опять же, Дахун Пау, блин, они ну, как и ТГшки, да, они все разные, очень многое зависит от сыря. Мне иногда бывает, что я Дахун Пау попил, и знаете, такое ощущение, что как будто вот не напился, чего-то вот не получил того, чего я там ожидал. А иногда бывает наоборот, что я как-то его перепил, блин, и мне как-то немножко не по себе меняешь там не то чтобы подташнивает, это а вот ну, какое-то состояние, как живот начинает болеть. Может, я пил не те, да хун, пао. Ну, какой-то ряд этих чаев в мои руки попадал, я пил. Сказать, что сейчас у меня есть желание <смех> напиться дохунпао? Нет. Последний раз я пил классный дохунпао, который мне понравился. Я варил его в сифоне по рекомендации там Димы Доктора. Блин, мне вот зашел вот именно вар вареный дохунпао в сифоне. Он офигенный. Но опять же, у меня свои вкусы. Я когда бухал, я пил темное пиво. Мне нравились портеры, мне нравились какие-то эли густые. Да? Когда я курил сигареты, я курил Капитан Блэк. Чтобы все было прям... Вот такое. Ну, и, соответственно, все вот эти лайтовые темы, ну, они, наверное, не ну как бы не, не мои, да, и сказать, ну, кому-то рекомендовать то, что вот пей такой-то чай, он будет на тебя так-то воздействовать, ну, нет, вот, просто старайтесь пить классный чай, как бы, да, не покуп, ну, не покупать э, помойные какие-то там сорта, которые никто… Там, не пьет, и чаем это назвать невозможно, покупайте качественный чай и пейте его разный, он просто он весь классный. Он весь классный и сказать, знаешь, что, типа, такой, блин, я купил, зря деньги потратил, он там никакой, да какой, вот по-любому какой, любой красняк вы можете просто в кружку насыпать, там сломать кусок, утром просто в кружке заваривать, с утра пить, и он будет классно вас вдохновлять и даже бодрить, если там чуть больше, ну, блин, потому что он классный. Не хочется заморачиваться вечером, тоже там красный чай, или там ту же тг я иногда делаю. Там, беру просто какой-то заварочный чайник, там, бабушкин, там, литровый, кинул туда там, столовую ложку этого тигуанина, полторы, залил водой, он там постоял, по кружкам разлил, там взял себе каких-то. Какой-то хурмы, блин, кураги, еще каких-нибудь орешков, сидишь, пьешь, все равно это намного лучше, чем пить ну, там, ахмат или прочую шнягу. И он, блин, он классный, он обволакивает, вам прикольно, приятно. Вот. Вот какие-то такие рекомендации. То есть много всего сказал, а ничего не порекомендовал. Но опять же, что касается моего выбора, блин, ну я настолько люблю шупуэры что как-то мне, а, знаете, существуют такие понятия, как а, там завтрак, обед и ужин, ну с чаем примерно так же, да, там хочется утром попить, там в обед, а потом там с друзьями, может быть, что-то там вечерком, и получается, что автоматически, ну как не автоматически, а на подсознание, наверное, организм привыкает к тому, что... Есть определенные периоды в течение дня для приема чая. То есть организм уже как бы их ждет, да, и вы ждете от этого чая того состояния, которое ну, вот вам хочется получить. То есть вы уже знаете это состояние, вы уже к нему как бы привыкаете и вам. Ну, это как покурить ходить, да, вот как курцы там, только они бы часто бегают, там, типа, бля, пора перекурить, потому что уже мозг не очень начинает работать, уже надо курнуть, потому что сейчас будем нервничать. Я с чаем вот у меня примерно так же. Сказать, что я прям буду сильно нервничать, но ну, это мне надо ну, долго подержать без чая, ну да, будет какая-то нервозность, потому что ты ждешь уже какого-то эффекта, да, его нет, и ты такой, бля, ну, что-то что идет не так. Вот, и... Получается, что в организме есть какие-то определенные, так сказать, незаполненные места чаем, которые заполняются в определенное время. Что-то заумно слишком говорю. Вот. И мне жалко иногда заполнять эти места чаем, эффект от которого я не знаю, какой будет. Вот. Потому что он может быть классным и выше того, что я ждал, а может быть нифига не классным и ниже ну, как бы того ну, то есть не оправдать моих желаний и получается ты выпил там литр уже этого чая. А состояние не получил, и как бы чайный вот этот вот резерв, ну, как вот я его для себя воспринимаю, время на чай, бюджет, да, вот на, на чай в это время ты использовал. И получается, что ты просто поел говна. Ну, вот, вот так, знаете, вместо обеда, блядь, напился воды, короче, и все, обеда больше нет, жди ужина. Вот, конечно, можно догнать сверху каким-то классным чаем, но на это, опять же, требуется время. Оно есть не всегда, например, да. И не факт, что следующий чай даст вам именно тот самый эффект после того, как вы поели говна, потому что ну, организм все равно что-то принял уже. Вот. И поэтому вот эти эксперименты там, с другими чаями, они у меня достаточно редки. Ну, э, в какой-то момент, вот времени, когда я там, пил чаи, да, там ознакомился с ними, я покупал все подряд и пил там и этот, и тот, и сет, и, и еще какой-то. Вот, а потом что-то, ну, меня, на, на, на стал просто как бы для себя, опять же, понимаешь, что, блин, мне нравится пить шухи, да, мне нравится пить шупуэры, и даже, скажу, больше мне не нравится пить шупуэры все, блин, которые в мире вообще бывают, нет, вот, даже из того ассортимента, который вот э, есть у меня в лавке, мне нравятся не все шупуэры, которые тут есть, но я практически все их пробовал, да, даже, скорее всего, все, но сказать, что я их всех люблю, нет, и я, например, ну, там, люблю некоторые сорта, и там через блин их покупаю, да, там сегодня купил этот блин, попил, попил, там пр прочередовал его еще с каким-то, потом, бля, такой он был классный, я не напился, надо еще один такой блинчик взять, прочередовать там с каким-то другим блином, и вот как раз каким-то чаям другим. Как, вот у меня пока нету места, нету времени под них. Я их покупаю, ну так, в целях ознакомления, и для того, чтобы а, был какой-то праздник, как я уже сказал, да, там чай-праздник. Вот у меня есть там какой-то там заначка какого-то такого праздника, какого-то такого, время от времени я заглядываю в шкафчик, где у меня там лежит чай, и там, думаю, о, вот этот я давно не пил, а давай-ка сегодня его попьем, но такое бывает у меня достаточно редко и все у меня вот шупуером скучный я шупуерный человек, однако вот что еще хотел сказать много наверное уже базарим а в прошлом выпуске кто-то подметил такую тему что написал мне человек что ему нравится мой подход и мое ведение чая и обозвал это таким типа панк-движение в чае, да, и там я стал даже гуглить этот вот Тип Панкс, там есть вот этот такой движ, да, я сильно его не изучал, но мне понравились, да, там какие-то чуваки, там какие-то татуировки Тип Панкс, там какие-то чай упаковывают в эти упаковки, там Тип Панкс, только единственное, что я, ну, пока... Не понял, нормальный там чай или нет, потому что там больше похоже на какие-то вот такие э, масс-маркеты, знаете, с этим, не масс-маркет, а ароматизированные ячеи различные, да, просто там с какой-то интересной упаковке. Ну, сам, э, само название, типа панкс, ну, блин, мне так понравилось, что-то такое, блин, думаю, блин, да, класс. И я э, сделал стикеры, сегодня я их заберу. Типанкс просто что-то там нарисовал, короче, вот, чтобы клеить на термос, ну, такое, потому что я все время стараюсь во все свои посылки вкладывать какие-то стикеры и все время их менять, чтобы у людей, которые у меня что-то приобретают, ну, было что-то прикольное, чтобы можно было приклеить там на тот же термос. К чему это все? Стикеры я сегодня заберу, контакты этого человека у меня есть, и... Отправлю ему подгончик небольшой и положу 10 таких стикеров в подарок. Вот. На этом все. Задавайте свои вопросы. С вами был Любомир Борода. Надеюсь, видимся не последний раз. Я немножко приболел на самом деле, поэтому вот немножко меня так покачивает и надо немножко прийти в себя. Такая переутомленность, знаете ли, усталость. Вот, и поэтому выпуски Выходит как-то беспорядочно. Должны были быть вторники, я а прошлый вышел в пятницу. А сегодня вот я пишу в четверг. Ну, надеюсь, сегодня вечером вы его уже увидите. Вот. Всем классного чая. Берегите себя, родных. Ну и вообще.